Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для козерогов на октябрь, на октябрь. 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Ну что ж, начнем мы, как обычно, с Кельтского креста. И я вытащу вам 10 карт. А потом мы посмотрим на любовь и обязательно на финансы. Под колодой. Под колодой у нас замечательная карта Туз Мечей, карта ясности, когда в голове все ясно, когда в голове нет никакого тумана, когда у нас какие-то четкие мысли, мы все понимаем, нет ничего скрытого, нет никаких тайн. Это еще карта начать что-то с чистого листа, может быть, может быть, какое-то новое. Для кого-то может быть новая работа, может быть новый проект какой-то вы начинаете. Может быть даже решение каких-то юридических вопросов, потому что меч это еще и меч Фемиды, то есть суды, адвокаты. Так что у каждого может проиграться по-своему, но как бы это ни было, эта карта очень позитивная. Вообще тузы всегда это какая-то неожиданность. Причем приятная. Итак... Ваша первая карта в центре креста у вас семерка посохов. Карту перекрывает рыцарь мечей. В основе вашего креста восьмерка пентаклей. В недавнем прошлом восьмерка посохов. Во главе расклада карта дьявола в ближайшем будущем четверка посохов. Для вас, мои дорогие, королева пентаклей. В вашем окружении шестерка мечей надежды и страхи. Пятерка кубков. И чем все завершится? Король, король кубков. Ну что ж, давайте начнем с малого креста. Семерка посохов. Семерка посохов – это карта воина, человек, который отстаивает что-то, может быть, отстаивает свое решение, свое мнение, людей защищает, которые от него зависят, защищает что-то, может быть, себя, вот именно вот это вот принятое решение от нападков кого-то. Люди, может быть, не нравятся вот ваше решение. Ну, таким простым примером, может быть, привели девушку домой, Родителям она может не нравиться, а вы как бы твердо стоите на с тобой. А мне на, на своем это мой человек. Либо решили, например, уйти с работы, семье вашей может это не нравится, решили заняться своим бизнесом, а вас как бы отговаривают. Вот эти нападки других людей, что вдруг у тебя не получится, как мы будем жить, вот это. Но вы твердо стоите на своем, вы воин. Причем, знаете. Кстати, карта может быть и сплетен, может быть, каких-то, знаете, мелких таких, э, э, каких-то э, люди, какие-то колкости могут э, вам высказывать, но вас это мало трогает, вообще по карте у вас очень такая морально, мор высоко моральная, высоко позиция, то есть э, вот эти все мелочи, э, они вас особо не затронут. А Кого у кого-то вот ситуация именно связана с рыцарем мечей. Рыцарь мечей – это может быть молодым человеком или молодой дамой. Дама – элементов воздуха. Это весы, близнецы, водолеи или любого знака зодиака, но вот с определенными э, чертами характера. Например, люди интеллектуального труда, люди, которые не очень пока, любят показывать свои эмоции, потому что обычно вот, знаки воздуха, они все держат внутри себя, поэтому кажутся холодными. Может быть, молодой адвокат или, например, человек, обучающийся в какой-то интеллектуальной среде. Это может быть, может быть молодой медик, потому что... или молодой военный, или служащий где-то вот в полиции, может быть, что-то в этой области. Молодой специалист в какой-то области, может быть, связанный с интернетом или что-то, потому что мечи – это интеллектуальные качества наши. А вообще по карте рыцарь мечей, вот она очень связана с картой семеркой посохов, если вы, например, отстаиваете свое мнение или свою позицию какую-то или свое решение, потому что рыцарь мечей он иногда просто карта амбиций, то есть, которая подстегивает вас. Потому что рыцарь это еще и движение. То есть подстегивает вперед с песней. Не оглядывайся, не раздумывай слишком долго вперед и не слушай никаких вот, завистников или людей, которые мало понимают в чем-то либо люби, и очень любят давать советы. Двигайся вперед, вот, реализовывай свои амбиции какие-то. В основе вашего креста замечательная карта «Восьмерка пентаклей. Я очень люблю эту карту, потому что это деньги, но деньги, заработанные как бы честным трудом, своими силами, своими усилиями какими-то. Это карта мастера своего дела, человек, который знает, что он делает. Этого человека могут рекомендовать, к нему могут направлять. Даже если вы где-то в компании работаете, но ну вот вы, может быть, вот в этой области, вы лучший работник. Все понимаете. Часто карта описывает человека, который, может быть, даже работает своими руками, выполняет какой-то ручной труд. То есть вы, может быть, часовщик, обувщик, обувной мастер. Я не знаю, для женщин, может быть, швея там, или, не знаю, как это, в ателье где-то что-то. Что-то, что, вы что что, может быть, кто-то печет, может быть, что-то такое, что вы делаете своими руками. Хорошо оплачиваемая работа. Восьмерка Пентаклей деньгами. по деньгам это хорошая карта. Есть еще куда двигаться, есть еще девятка, десятка и туз. То есть прогресс, есть куда направляться. Но очень знаете, такая вот комфортная карта. У меня уже я уже заработал себе там на жилье, на дом, на квартиру, там, на машину. Какие-то у меня есть предметы роскоши, может быть, даже что-то такое. Вот это вот, вот это стабильность, хорошие хорошие заработки. В прошлом у нас восьмерка посохов, карта высокой занятости. Кто-то из козерогов был очень занят в последнее время. Это могут быть перелеты, командировки, поездки на машине туда-сюда, передача информации для тех, кто работает, может быть, именно в интернете, работа вот именно удаленно с вашим офисом, для тех, кто в отношениях, может быть, ваши отношения, вы в, в отношениях на расстоянии, то есть, может быть, вы друг к другу или ездите, летаете, или переписываетесь часто, перезваниваетесь, видеозвонки. Э, хороша карта вообще высокой занятости для всех тех, кто работает именно в среде, это блогерство, это медиа, телевидение, радио, интернет, все, что связано вот с этой средой. Во главе расклада у нас карта Дьявола, ваша карта, так что не бойтесь, тут ничего такого нету, карта описывает, что вы, в общем-то, что такое карта во главе, то есть во главе ситуации, во главе своей жизни, карта Дьявола Старший Аркан представляет знак Зодиака Козерогов и говорит о том, что вот для вас вот в этом раскладе она говорит о том, что вы держите как бы контроль над, над всем, что происходит и в прошлом, и в ближайшем будущем, все то, что вот будет происходить оно как бы под вашим контролем ваш под вашим управлением но не будем забывать и другие значения этой карты поэтому э, обратите внимание на все то что мы все наши мелкие грешки какие-то не переедайте не перепивайте не э, как бы не сидите до утра за играми какими-то потому что все вот эти вот пристрастия наша э, зависимость какая-то кого-то игровая кого-то к алкоголю она вся описывается у кого-то уже женщин к шоколаду и сахару, вот она все описывается вот этой вот кар картой, поэтому, как бы, обратите на это внимание. Очень хорошая карта в ближайшем будущем – это четверка посохов, это карта стабильности. Для кого-то это, может быть, переезд, то есть, может быть, вы, если вы встречаетесь, может быть, вы решите пожить вместе первый раз, кто-то, может быть, купит себе квартиру, дом, и вот это вот по этой карте – это подготовка к какому-то торжеству, может быть, будете праздновать новоселье. Ну, а еще карта очень романтическая, она описывает предложение видите, не зря здесь бриллиант, предложение руки и сердца, для кого-то, обручение кого-то, может быть, если даже не ваше, то, может быть, ваших детей или внуков, и вы будете вот готовиться к такому вот празднованию. Но ну, чтобы это не было, пока у каждого по-разному это проиграется, но помним, что номер этой карты 4, а 4 по нумерологии это карта, номер стабильности, то есть 4 угла, 4 точки опоры, и об этом говорят, что в будущем, в будущем у вас будет все стабильно, нам не нужны вот эти вот американские горки, день у нас все хорошо, на следующий день у нас все плохо, нет, стабильно. Это очень позитивно. Тем более для козерогов вы земной знак, вы любите стабильность. Мы любим, я тоже земной знак, дева, мы любим стабильность. Ну и вот э, про земные знаки для вас. Опять женщин у нас описывает королеву Пентакли. Если вы женщина, значит это вы. Если вы мужчина, может быть рядом с вами вот такая вот женщина есть. Королева Пентакли, это э, женщина элемента земли, как я уже сказала, девы, тельцы, козероги люди надежные, то есть человек, на которого можно положиться, ответственные, очень хорошие работники, никогда они пропускают ни один рабочий день. Еще это люди, которые умеют зарабатывать деньги, не зря у нее в руках вот это вот денежка. Либо и правильно их вкладывать, правильно их тратить тоже умеют. Вот это, вот. это еще карта матери для кого-то может проиграться, но матери, знаете... Есть две карты в колоде Таро, карты матери. Одна королева Пентакли, а другая королева Чаш. Вот королева Чаш – это эмоции, та, которая вас выслушает, поплачет с вами, сделает вам чашку чая и все остальное, похлопает по плечу. А вот эта карта – это практичная мать, это та, которая поможет, организует что-то, деньгами может помочь. То есть более практичный подход к разрешению ваших каких-то проблем, может быть, или помощь какая-то практическая. Еще эта карта описывает любую женщину, работающую в плане, может быть, для вас, это ваш бухгалтер, может быть, это ваш банкир, человек, с которым вы в банке завязаны, какие-то дела у вас могут быть с банком, может быть, представитель банка, это какие-то фин... кредиты, займы, что-то такое в этой области. Ну, раз вам выпала эта карта, значит, получите свой кредит, если ждете ипотеки какие-то или что-то в этой области. А для кого-то это может быть ваше начальство потому что женщина с пентакли это та, которая и выплачивает зарплату. Может быть, вот так вот. В вашем окружении шестерка мечей, посмотрите, выглядит как лодочка, потому что в традиционной колоде она так и нарисована, так и иллюстрация лодочки, которая отплывает от одного берега и стремится к другому. То есть для кого-то это перемены. То есть уход от, с этого берега, берега, где уже что-то, может быть, отжило себя, и двигаемся мы к позитиву, двигаемся к новому берегу, там, где мы где будем счастливы, где мы будем, где будет все по-другому, так, как мы хотим. То есть, если вы, например, по шестерке мечей, кто-то, может быть, уходит из отношений. Отношения, может быть, отжили себя или уже как бы нет отношений, закончились, и вы двигаетесь либо в новые отношения, либо с надеждой в будущее, что у вас будут еще новые отношения. Кто-то именно переезжает с одного дома в другое жилья, может быть, даже в другой город, другой регион на берег реки, потому что лодочка, море. Море, вот по этой карте пересекается река жизни, как бы. Одна глава жизни закончилась, мы переходим в другую. С работы можно уйти в новое место, но вот по этой карте, так как мы стремимся к лучшему, то есть у вас, видимо, вас уже куда-то позвали, у вас уже есть где-то какое-то место вот по этой карте. Но все довольно так как бы позитивно. Еще эта карта такая психологическая, говорит о смене как бы, своего отношения к жизни, то есть вот на этом берегу я оставляю весь негатив, а в будущее я двигаюсь более позитивными мыслями. Ну и надежды и страхи. Я, скорее всего, опишу эту карту как страхи, потому что пятерка кубков – это карта сожаления. Карта сожаления о потерянном, потерянных отношениях, потерянных, потерянном времени, потерянных деньгах каких-то. Что-то, что и вот это вот постоянное уныние, постоянное оплакивание того, и не замечать то, что у нас есть. Вот это вот самый смысл, философский смысл этой карты, что мы сожалеем о том, что мы потеряли И пока мы вот это вот сожалеем, мы забываем о том, что у нас что-то есть, что осталось. То есть смысл карты в том, что надо концентрироваться на сегодняшнем дне, что у вас есть. Хватит смотреть прошлое. Прошлое для того, чтобы мы что-то как бы какой-то урок извлекли из прошлого. А жить надо в настоящем и планировать или думать о будущем, задумываться о будущем. А жить все-таки надо как бы вот, может быть, очень много времени вы проводили, думая в прошлом, как бы думая о прошлом, что какие у вас были проблемы в прошлом, сожаления о, о чем-то, а все-таки и забыли о том, что сегодняшний этот день, он более важен. Вот так. Ну и ваша последняя карта – это король кубков. Король кубков – это мужчина, мужчина – элемента воды, это раки, рыбы, скорпионы. Раки – ваш противоположный знак, очень уж большая противоположность, поэтому с раками, может быть, и не очень, как бы так хорошо может получиться союз, а вот со скорпионами – и рыбами, да, может получиться очень хороший союз, потому что вода и земля – это вот как бы вода орошает землю. Хорошее соотношение получается. Ну что тут? Карта такая очень позитивная. Видите, он держит чашу. Чаши всегда полны каких-то эмоций, позитива. Для кого-то это романтическая карта. Это может быть мужчина любого знака зодиака, но влюбленный в вас, готовый вот отдать вам эту чашу, отдать свое сердце, свою душу, свою любовь, признание в любви, может быть. Ну, а если любовь как бы не ваша тема, могут сделать предложение. Кому-то предложение, может быть, по работе, по, я не знаю, какие-то документы вы, может быть, ждете или еще что-то. Ну, что-то, что вас обрадует, вы можете получить. Но, как всегда, у каждой карты есть оборотная сторона. Вот у этой карты оборотная сторона – это мужчина, увлекающийся алкоголем, поэтому... Может быть, вот какая-то у кого-то и не зря у вас карта дьявола. Дьявол тоже говорит об, и красное зелье, вот это вот, как и вот дьявольское зелье. Так что, может быть, и вот такая. Но давайте все-таки опишем мужчину элемента воды. Что это такое? Что за мужчина? Я вам говорила про земные знаки. Люди эмоциональные, люди любвеобильные, люди... Причем, знаете, любвеобильная, если это ваш партнер, например, не только к вам, он и ко всем остальным окружающим женщинам. Это вот уже, как вы на это смотрите, насколько сильны вы характером и духом, что вы... Это просто черта их характера – флиртовать. Они не пропустят ни одну любую юбку. Вот это вот. Очень, очень требовательный, эмоционально требовательный. Им постоянно нужно внимание. Они очень не иди, я не знаю по-русски, как это. Им все время нужно что-то вот, какую-то эмоцию постоянно отдавать. Вот, что еще тут по этой карте может быть, но не зацикливайтесь на общих, на таких вот традиционном описании, потому что люди разные, у всех разные планеты, у всех разное сочетание планет, воздействие на характер разное может быть, поэтому давайте вот на таком самом позитивном, это может быть либо любовь, либо вот предложение чего-то такое очень-очень и -очень позитивное. Ну что ж, давайте все-таки про любовь-то посмотрим. И начнем мы первые три карты для тех, кто в паре. Так, ваша первая карта. Ух ты, тройка разбитого сердца, тройка мечей. Карта разбитого сердца, пятерка посохов. И карта императора. Ну что ж, не у всех будут хорошие. Ну, давайте так. Расклад общий. Для кого-то проиграется, для кого-то не проиграется. Кому-то надо услышать вот то, что я скажу. Давайте вот на тех людях, кому это кому относится, и озвучим. Карта разбитого сердца. Сами понимаете, что это может быть в отношениях. Пятерка посохов – это скандалы, разборки, вот это все постоянные мелочные. У кого-то либо это все связано вот с картой императора, это старший аркан представляет знак зодиака Овнов, либо, может быть, ваш партнер, если вы женщина, значит, это ваш партнер, мужчина постарше, либо мужчина, знаете, с какой-то властью, силой, у него есть какие-то, может быть, политика занимать статусные, у него какой-то статус есть. Ну, а для кого-то, может быть, в эти отношения вам уже пришлось вовлекать родственников постарше, или вот какого-то советчика, или между вами как бы вот медиатора, что ли, потому что эта карта иногда отца или вот даже более старшего поколения кого-то. Кто-то, может быть, может пытается тут как-то вас примирить или наладить отношения между вами. Для тех, кто одинок и в поиске. Король Пентаклей. Тройка посохов. И девятка мечей. Но ну, переживаете вы что-то? Видимо, у вас, может быть, и были отношения. Давайте так: вот для женщин короля Пентакли я вижу для вас. Король Пентакли это мужчина элемента земли, девы, тельцы Козероги. Или если вы мужчина, значит, это вы. Тройка посохов хороша для отношений, как бы, может быть, будет какое-то продвижение, будет, может быть, вы даже и встретили кого-то уже, и как бы тройка говорит об расширении, то есть, может быть, как бы надо поактивнее развивать эти отношения. Меня смущает только карта девятка мечей. А что такое девятка мечей? Это мы сами себя накручиваем, то есть, вот эти вот, депрессия, переживания, страхи, страхи, скорее всего, черные вороны, вот эти вот страхи. То есть, может быть, и есть кто-то в вашей жизни, для женщин, может быть, вот этот король пентаклей для мужчин, может быть, вы и у вас есть что-то вот на примете, но страхи вас как-то вот останавливают, какой-то, может быть, пережитой же опыт прошлый негативный, он как-то... Причем вот это вот все, это э, вы сами себя накручиваете, это не происходит в вашей жизни. Вернее, может быть, было в прошлом что-то, но теперь вот это вот прошлое, оно как бы не дает вам двигаться в будущее, как бы тормозит вас. Давайте про финансы. Что у нас про финансы для Козерогов на октябрь? Опять шестерка мечей. Замечательная карта. Карта императрицы. О, ну все с финансами у козерогов. Проблемов не будут. Во-первых, вот этот вот переход. Кто-то, может быть, переходит на новую работу. Кто-то уходит с работы, начинает заниматься своим бизнесом. Почему про свой бизнес говорю? Потому что карта императрицы. То есть женщина, которая вот во главе чего-то. То есть она сама во главе своей компании для мужчин, кстати, может быть, вы будете работать с такой женщиной. Опять-таки, тут очень успешный переход от чего-то, смена работы для кого-то, может быть, по, по этой карте. Кто-то может сделать вам предложение, может быть, ваша начальница женщина, карта туз кубков, радость, может быть, у вас совместный бизнес с женщиной вашей с вашим партнерши, потому что тут и любовь может быть тоже, но ну, давайте любовь в сторону, но тут очень и очень какой-то позитив, очень приятные новости какие-то, какое-то предложение может возникнуть, или вы сделаете предложение женщине, с кем вы хотели бы работать, может быть, женщина такая, знаете, статусная императрица. И вот, пожалуйста, очень успешный переход. Очень серьезные изменения, да, тоже, тоже довольно позитивно. Самих как бы денег таких нету, но вот успех я вижу. Ну что ж, мои дорогие козероги, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.